Сегодня среда. По старому стилю 16 марта, по новому стилю 29 марта. Седмица Пятая Великого Поста. Постный день. Глаз восьмой. Сегодня праздник. Мученика Савина Ермопольского, Египетского. Мученика Папы Лоранского, Святителя Серапиона, архиепископа Новгородского апостола от семидесяти арестовула, епископа Вританийского, священномученика Александра I, Папы Римского, мученика Иулиана Аназарвского, священномученика Трофима и Фала Лаодикийских. Сегодня праздник мученика Савина, Ермопольского, Египетского. Святой мученик Савин был правителем египетского города Гермополя во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Правившего с 284 по 305 год, святой Савин вместе со своими единомышленниками скрылся в отдаленной деревне. Но его место пребывания открыл за две золотые монеты один неблагодарный нищий, которому святой постоянно помогал деньгами и кормил. Вместе с шестью другими христианами Савин был схвачен, и после истязаний их всех утопили в Ниле. Житие мученика Папы Лоранского, Селевкийского Святой мученик Папа жил в городе Лоранде, Малая Азия, в царствовании Максимиана, правившего с 305 по 311 год. Его судили и пытали за веру во Христа. Затем в сапогах со вбитыми внутрь острием гвоздями вели для повторного суда в город Диакисарию, и затем в Селевкию и Саврийскую. Святой Папа скончался привязанным к бесплодному дереву, которое стало плодоносить. Житие святителя Серапиона, архиепископа Новгородского. Родился в подмосковном селе Пихорки и с юных лет стремился к иночеству. По воле родителей вступил в брак, принял сан священства, но через год овдовел и принял пострижение в Дубенском Успенском монастыре. За добродетельную жизнь был избран игуменом обители и так много потрудился для нее, что впоследствии она стала называться его именем – Серапионовой пустынью. Желая предаться более строгим подвигам, святой слагает с себя настоятельство и переходит в троицу Сергиеву Лавру, в которой в 1495 году становится игуменом. Святой пользовался большим уважением великого князя Иоанна Васильевича, и известно, что по его ходатайству он помиловал троих осужденных на смертную казнь боярынь. Присутствовав на соборе, в 1504 году святитель горячо отстаивал церковные и монастырские имения как средства благотворительности. В 1506 году Хиротонисон в архиепископа Новгородского. Во время Большого пожара в Новгороде, в 1508 году, святитель своими слезными молитвами умолил Бога о его прекращении. Много бед перенес святитель Серапион. В 1509 году он был лишен кафедры и сослан в московский Андроников монастырь. В 1511 году святой Серапион переселяется в Троице Сергиеву в где в непрестанном подвиге богомыслия и молитвы проводит последние годы жизни, сподобившись от Господа дара прозорливости и чудотворения. Приняв схиму, святитель мирно скончался 16 марта 1516 года. Нетленные мощи его были обретены 7 апреля 1517 года и до ныне почивают под спудом в Серапионовской палате у Троицкого собора в Троице Сергиевой лавре. Господь прославил своего угодника даром чудотворения как при жизни, так и по смерти. Однажды в праздник Успения святитель исцелил Хромова, который много лет ползал на ногах и руках, опираясь на деревяшки. В 1608 году, во время осады Лавры поляками, многие иноки и миряне видели его в святительском облачении, пришедшего в храм помолиться в своей обители. Имя святителя Серапиона вместе с другими призывается на помощь в церковных грамотах и в чине поставления епископа. Местное празднование святого Серапиона в Троицкой лавре началось после 1559 года, когда его мощи были открыты, переложены в новый гроб и снова погребены. Причем произошли два чуда. В XVII веке Серапиона почитают святым на месте его святительства в Новгороде. В настоящее время празднование угоднику Божию общецерковное, святые мощи его под спудом. Житие апостола от 70-ти, британийского Вританийского, Британского, Епископа. Святой апостол из 70 Епископ Вританийский, британский, родился на Кипре. Вместе со своим братом, святым апостолом из 70 Варнавой, он сопровождал святого апостола Павла в его приключениях. Святой Аристовул упоминается в послании апостола Павла к римлянам, в 16 главе. Апостол Павел поставил святого арестовулова епископа и послал его на проповедь Евангелия в Британию, где он многих обратил ко Христу, так что претерпел гонения со стороны язычников. Скончался святой Аристовул в Британии. Память его также 31 октября и 4 января в соборе 70 апостолов. Житие мученика Иулиана Аназаровского священно Иулиан Аназаврский пострадал за Христа в Антиохии Сирийской при императоре Максимиане Галерии. Мощи его при Иоанни Иоанне Златоусте прославились чудесами. Святитель Иоанн Златоуст говорит о мученике в 47-й беседе. Житие священномученика Александра I, Папы Римского Священномученик Александр, Папа Римский, занимал Папский престол в течение десяти лет. Он был заживо сожжен 3 мая 119 года по повелению императора Адриана, правившего со 117 по 138 года. Житие священно мучеников Трофима и Фала Лаодикийских. Святые мученики Трофим и Фал, родные братья пресвитеры, служили в Лаодикии Корейской. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане, правившего с 284 по 305 год, и его соправители Максимиане, правившего с 284 по 305 год, братья были взяты под стражу и предстали перед правителем Асклепиадотом. Он велел побить святых братьев камнями, но камни, которые бросали в святых, летели назад и поражали тех, кто их бросал. После вторичного допроса святые братья были приговорены к распятью. Идя на казнь, они прославляли Бога за то, что сподобились, как и спаситель, крестной смерти. Дивные свидетели Божии и вися на кресте продолжали свою проповедь, а их мужественная мать стояла у подножия крестов. Одна иудианка, поклонившись святым, воскликнула, «Блаженной матери, родившие таких сыновей! Когда мученики предали свой дух Богу, тюремный страж рассказал, что видел души святых братьев, возносившихся на небо в сопровождении трех ангелов. Народ всю ночь не отходил от тел святых мучеников. Утром на место казни пришла жена мучителя Асклепиадота с благовониями и драгоценным покровом. Она рассказала народу, что ночью видела во сне святых мучеников и ангелов, посланных для наказания ее мужа. Мать мучеников и два христианина по имени Засима и Артемий похоронили святых братьев в их родном городе стратоники. Мучитель же Асклепиадот вскоре заболел и умер ужасной смертью. Мученики же Христовы, Трофим и Фал, помолившись, предали ему свои святые души марта месяца, в шестнадцатый день. Для погребения их верные приготовили чистые плащаницы и благовонные ароматы.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 Гимон, выслушав эту просьбу, сначала разгневался и велел воинам своим бить пришедших. Но спустя некоторое время успокоился и сказал, что кто хочет, может взять тела умерших. После этого святые были сняты со креста и положены в новом гробе. При этом между христианами возник спор о том, в каком месте придать честному погребению сии святые тела. Одни хотели здесь, другие там. Наступил вечер, народ не отходил от телес святых мучеников, но всю жизнь пробыл около них с вожженными плечами и псалмопением.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 Все, бывшие здесь и видевшие это, исполнились великого страха. И Гемон же взывал: Где Бог Зевс, где Бог Ираклий? где Бог Гермес? Где прочие боги и богини? Пусть придут и помогут мне. Потом Игемон сказал: «Напрасно я поклонялся им, вот предаюсь я теперь огню вечному, посылаемому от живущего на небесах Бога и рабов его, Трофима и Фала». Говоря это, он кричал громким голосом, так что везде был слышен вопль его. От тяжести своих мучений он стал рвать зубами свое тело и кусать язык, и, мучаясь так, испустил свою окаянную душу.